приветствую всех и в сегодняшнем видео уроке мы рассмотрим то как реализовать чтобы наше оружие не проходило сквозь стену когда мы подходим к стене мы экипируем оружие и если мы подходим к стене то наш персонаж его пододвигает к себе и у нас это сделано смешиванием то есть если мы медленно подходим к стене то у нас будет соответственно оружие Подниматься на определенный момент, и также, если у нас различные препятствия, к примеру, мы подойдем к какому-то уступу, и если мы будем вниз опускать камеру, то как мы видим, у нас оружие дальше не опускается. Также сюда мы подходим, он у нас поднимает оружие, если мы опускаем голову вниз. И давайте рассмотрим то, как это сделано. Для начала в нашем персонаже вам понадобится создать функцию. Функция, которая будет отвечать за трейс, который будет определять препятствия перед персонажем. Давайте я его сразу включу на один кадр. И давайте приступим. Мы берем капсулу компонент нашего персонажа. И берем локацию ее в мире, дальше мы берем get Control Rotation нашего персонажа и ограничиваем повороты по оси Y, Clamp Angle, минимально минус 45, то есть вниз мы максимум опустимся на минус 45. И вверх максимально это 90. То есть это нужно для того, чтобы наш трейс не опускался ниже 45. Поскольку ниже 45, если мы опустимся, то мы сможем как бы смотреть в землю оружием, да, и у нас не должно подниматься наше оружие. Дальше мы берем Get forward vector. Если кто-то не знает как сделать, чтобы у нас ротатор э, разделился на три оси. А, нам нужно вызвать ноду, да, Get Forward Vector. Она выглядит изначально вот так. Дальше мы кликаем правой кнопкой мыши по фиолетовому кружочку. И здесь жмем Split Struct Pin. А, так же самое у нас с Get Control Rotation. Поэтому, если у вас будет нода выглядеть немного иначе, сделайте так, и у вас будет разделение на три оси. Следующее, что у нас происходит, мы делаем плюс 70, для того, чтобы поднять наш трейс от персонажа, да, чтобы у нас не из центра капсулы шел трейс а выше где-то в районе головы нашего персонажа поскольку у нас полное тело у персонажа мы делаем плюс 70 и подаем на сфер трейс by channel сферический трейс мы подаем на старт то есть определяем локацию таким образом чтобы у нас трейс шел от головы нашего персонажа дальше мы определяем куда наш трейс будет идти наш трейс будет идти во-первых, мы форвард вектор умножаем на флот число. Это 125. В моем случае 125. Да, вы можете подобрать какое-то свое число. Это длина трейса, при которой мы будем определять препятствия перед персонажем. И, соответственно, поднимать наше оружие. Дальше нам нужно сделать плюс с нашей локацией конкретно с тем, что мы приплюсовали, чтобы у нас конкретно от этой точки до да, трейс шел в конечную точку с вращением нашего контроллера. То есть, когда мы вверх-вниз, влево-вправо делаем мышкой, соответственно, за это у нас отвечает get control rotation. Мы можем отсюда взять все эти повороты. После того, как мы приплюсовали, мы определяем радиус для нашей сферы. Я выставил радиус 10. Вы также можете поиграться с радиусом, чтобы это было более корректно в контексте вашего персонажа и вашего окружения. Так, После того, как мы запустили трейс, нам нужно проверить дистанцию от трейса где он сталкивается до локации трейса где он начинается мы выносим out hit делаем break hit result и в результате мы берем локацию это локация где столкнулся наш trace с объектом дальше мы берем distance vector то есть мы проверяем вектор 1 вектор 2 и между ними мы получаем float значение это будет наша дистанция между двумя векторами соответственно вектор 2 мы ведем от нашей локации то есть в район локации от ну примерно где находится голова персонажа да вот этот пин так дальше мы Делаем небольшую формулу для того, чтобы изменить наше значение от 0 примерно до 1. Что мы делаем? Мы делим длину нашего трейса. Да, в данном случае у нас 125. Это важно, если вы выставите другую длину. Не забудьте также поменять это значение здесь в делении. Мы делим на 125. Дальше мы... Убираем единицу, поскольку у нас здесь будет больше двух даже э, при разделении. Э, ди, минус один. Дальше мы вызываем ноду абсолют и умножаем на два. Достаем вектор. Э, точнее, достаем Лерб альфу мы выставляем 0.25, то есть lerp в данном случае послужит нам неким разделением нашей альфы для того, чтобы мы могли уменьшить значение. И создаем переменную блок альфа, переменная типа float и подаем на a, на b мы подаем значение из нашей формулы вычисления следующее что мы делаем мы делаем select float select float нужен нам для того чтобы разделить значение по булевой э, переменной либо по булевому значению в нашем случае это будет blocking hit то есть если наш trace столкнулся с каким-то объектом мы э, будем вызывать наш функционал э, Проверки трейса и поднятия, соответственно, оружия. Если у нас будет false, то мы просто выставим на 0. Если у нас альфа 0, соответственно, у нас blend в анимации проигрываться не будет. Дальше что я сделал? Я сделал ä, интерполяцию значения ä, для того, чтобы это выглядело более плавно. То есть не было каких-то резких рыбков, да, резких смещений и выглядело более. Красиво. Uh, интерполяция, в принципе, я думаю, что вы должны знать, как она работает. Uh, она интерполирует значение от текущего к uh, следующему значению, которое мы подаем в target. Uh, на current мы подаем блок альфа это наше текущее значение. Uh, target это у нас значение, которое мы получаем при столкновении. Дальше у нас get world delta second. Это время в нашем мире. И interspeed я выставил 25. Вы можете также поиграть с этим значением. Чем меньше значение, тем медленнее у вас будет происходить интерполяция значения. Записываем в переменную блок альфа и подаем в return node наш output. Это будет блок альфа. Дальше следует отметить, что мы выделяем либо input, либо output нашей функции и вставляем pure для того, чтобы функция стала pure. После того, как мы это все сделали, здесь в персонаже нам больше ничего не понадобится. Мы переходим в анимационный blueprint и здесь у меня есть функция set character variable Которая отвечает за все переменные, которые я достаю из персонажа. В принципе, вы можете, если у вас нет такой функции, но если вы смотрели мои уроки, то я обычно создаю отдельную функцию для удобства, чтобы в ней уже доставать все переменные. Эта функция вызывается у меня на Blueprint Update Animation. То есть вы можете ее либо сюда поставить, вызвать функцию записать переменную либо также создать э, функцию и вызывать уже здесь все переменные из персонажа но нас сейчас интересует конкретно э, вот этот блок э, что мы здесь делаем я беру персонажа переменную э, уточню что эта переменная создается секунду создается она на, на Blueprint begin-play. Мы делаем каст на нашего персонажа и записываем Promote to variable Ну, я здесь также записываю офнар. После того, как вы создали переменную, мы из этой переменной достаем блок веaponval. Блок веaponval, да, это эта функция, которую мы только что рассматривали. Поскольку она является pure, то мы сразу подключаем ее к переменной. То есть мы также создаем промов Variable и получаем переменную блок альфа. Дальше мы переходим в анимационный blueprint. И здесь у меня, ну это вы могли видеть в уроке, здесь происходит виглинг, то есть процедурные повороты при движении. И также здесь у меня происходит прикрепление левой руки к оружию. Но нас конкретно интересует вот этот блок. Скажу то, что если у вас также идет и виглинг, и процедура на прикрепление левой руки к оружию, то нужно это, этот блок ставить между ними то есть не в начале, не в конце, поскольку при смешивании анимации мы будем получать при креплении руки, либо же виглинги немного другие значения, поскольку у нас будет происходить бленд, и бленд, он как бы разделяет наши анимации. Поэтому у вас это будет отображаться некорректно, но если поставить между ними, то это будет выглядеть более-менее нормально. Так, ну и что у нас здесь происходит? У нас здесь происходит обыкновенный бленд по альфе. То есть, если у нас будет блок альфа 0, то у нас будет происходить обычное движение, наклоны, виглинг и все тому подобное. В случае, если у нас будет блок альфа значения расти, то мы постепенно будем делать смешивание наших стейтов, анимаций между обычным передвижением и вот этой вот анимацией. Давайте я покажу анимацию. Это в принципе обычная поза. Персонаж смотрит немного вниз и он поднимает оружие. Выглядит она вот так вот. И по альфе да, мы меняем значение. Когда у нас значение будет полностью 1 либо больше единицы, то мы перейдем только к этой анимации. В принципе, мы можем это посмотреть. Вот мы видим наш трейс. Он у нас отрисовывается. Давайте возьмем оружие. Когда мы подходим, наш трейс сталкивается. И чем ближе он сталкивается к стартовой точке нашего трейса, тем выше персонаж будет поднимать оружие. И давайте я покажу отладку, как это происходит. Так, спавнет. Давайте посмотрим на примере со стеной. То есть вы видите то, что у нас сейчас э, проигрывается в бленде позиция A Когда у нас происходит столкновение, у нас начинает понемногу проигрываться и позиция B она, э, Мы видим то, что она немного серая да? И чем ближе мы будем подходить, тем ярче у нас будет путь И тем сильнее у нас будет смешиваться анимация Когда мы подойдем полностью то у нас полностью значение перейдет в play э, анимации блока и остальное у нас проигрываться не будет. Когда мы отходим постепенно, то соответственно у нас также постепенно переходит переключение в обратную сторону. Ну и в принципе на этом мы урок закончим. Это работает более-менее нормально, в принципе, здесь можно еще что-то доработать, чтобы это выглядело еще лучше, сделать какую-то красивую анимацию и тому подобное. Поэтому, если вам был полезен этот урок, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока!